Расскажу вам сегодня о сумках в пензенской фабрике Оливия. Так как я назвала себя сумочным экспертом, могу сказать, что по пензенской области это лучший технолог, который работает. Она является хозяйкой, то есть они работают муж с женой, и поэтому могу смело сказать, что брака в сумках Оливии ну, практически нет. За 10 лет работы, если было, наверное, с десяток, то это в лучшем случае. Поэтому, смотрите, сумка э, выполнена в материале, который называется искусственная замша. Близко показывают. Такой вот трубчик. Очень приятная на ощупь. Очень мягкая. Она прям такая мягенькая-мягенькая. Прям вот она как сминается. А несмотря на то, что сумка мягкая, она держит форму. Внутри лежит длинный ремень регулируемый. Перегородка большая, которая делит, э, делит сумку на два отдела. И вшита молния, то есть это потайный карман. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка, а на задней стенке карман. Так, эта модель у нас есть в наличии в трех цветах. То есть бежевая искусственная замша есть, зеленая и бордо. Бордо-курзон, немножко другой. Вот, смотрите, показываю бежевая, тоже в мелкий рубчик. тоже очень-очень мягкая. А бордовая, она такая ближе к натуральной коже, смотрится, и смотрите, как мяточка. И она прям шелковистая, очень-очень приятная. То есть сумка сдержанная, поэтому, в принципе, это ближе к классике, несмотря на то, что модель мягкая. То есть эта сумка ближе к классике. Вот такие вот три цвета покажу еще мягкую модель она выполнена в другом материале тоже он называется тоже как искусственная замша и он уже ближе по визуалу к натуральной более гладкая основа то есть никакой перфорации здесь нет цена сумки 1700 рублей она отличается от предыдущей тем что здесь вот такая вот есть штучка для держания и для декора Почему-то у нас народ называет пирсинг. Это фурнитура, которая вот так вкручивается, и она является декором данной сумки. Тоже ничего лишнего, ничего нагроможденного. Тоже внутри, как и в предыдущие модели, перегородка, которая делят пополам. И тоже, <клёх> а, честно говоря, не помню, есть ли здесь длинные ручки. Лен, ты не помнишь, длинные ручки здесь есть? Нет? Здесь длинной ручки нет. Значит, вот та ручка, которая есть, но усредненной длины. И поэтому этого это вот достаточно для того, чтобы повесить ее на плечо. Но только не в верхней одежде, это однозначно. То есть вот так. Еще в бордо, в искусственной замши в отделке с кожзалом, есть вот такие две модельки. Это тоже мягкие модели. Это небольшой мешочек. Тоже вот такая вот как искусственная замша, в мелкий рубчик. Материал матовый. Ручка вот такая небольшая на цепях. Есть длинная ручка, регулируемая. Сейчас покажу. Она цепляется, то есть и можно через тело одеть, как почтальонку сумку. Здесь рабочие кармашки с двух сторон. И на задней стенке карман на молнии. Цена этой сумки полторы тысячи. Так, есть еще вот такая малышка. Это не малышка, а средние размер сумки. Она слегка похожа на предыдущую, только там в одном месте защипы застрочены, в, другом, в другой модели там персинг, а здесь ручки на кольцах. Для тех, кто боится ненадежности ручек это идеальный вариант почему потому что здесь металлические кольца фиксированные продеты люверсы и здесь все держится на металлической основе здесь то есть более надежная сумка то есть более надежные ручки крепления нежели в тех для тех кто носит большие тяжести то есть не тех, кто носит просто папки с документами, а если носит какой-то вес определенный сумков, то здесь, конечно, прочности больше. Так, сумка тоже 1600 рублей внутри. Перегородка на молнии. Вернее, карман тут даже не перегородка, а карман. Один большой карман на передней стенке. Здесь красивый очень подклад. Вот такой вот в огурцах. Декор. Пряжка, да, с логотипом фермы. И вот такой размер у нее, средний классический. То есть вот эти сумки мягкие. Сейчас покажу, еще есть модельки мягкие, которые с удовольствием носят наши покупательницы. То есть вот такие прям формы, полумесяца, мягкие. Здесь длинные ручки не предусмотрено, потому что здесь есть удлиненная ручка. Это тоже из искусственной замши. Цвета практически серый, спокойно серый потемнее, такой коричневый с бордом немножко оттенком, темный беж и синий. И вот такая. Это ближе к замше, натуральный по ощущениям, нежели та, та как с перфорацией, как предыдущие мягкие модельки были, да. Это более гладкий вариант. Основа черная. Если это темно-коричневый, то это черная. И отделка по материалу идет светло-коричневый, бежево-коричневый, коричневый, серый и черный. То есть вот такая модель. Вот так она сидит на плите спокойно. То есть это и сядет на куртку на пуховик. То есть вот эта моделька. Цена у нее 1600 рублей. То есть получается средняя цена сумки 1600 а если модельки поменьше, то полторы тысячи. То есть вот такие вот модели. А, могу показать еще две сумочки мягких. А, это уже больше формата А4. Это больше уже для деловых бумаг, потому что есть девочки, которые любят именно такой формат сумки. То есть смотрите, сюда легко войдет папка с документами. Кармашки рабочие на передней стенке, один и второй, на задней. Материал приятный, очень на ощупь гладкий, то есть это черный с бордо, удлиненная ручка, внутри перегородка на два отдела, на задней стенке на молнии на передней два кармашка. То есть вот такая вот красотка и похоже немножко, но только чуть-чуть ниже. Вот такая сумка. У нее цена 1809 рублей. То есть на передней стенке, смотрите, кармашки рабочие. Они расположены немножко в шахматном порядке. То есть карманы рабочие. Так, сейчас, Здесь искусственная замша. И вот, такое, вот такая, как кожа, немножко как с глянцем в отделочке. Внутри Посмотрим, что же внутри. Внутри очень красивый подклад огурцы. Вот такая перегородка на молнии карман дополнительный. Да? Ну, в принципе, все по ней. Вот. Это вот две мягкие модельки. Под формата А4. Есть еще мешочки. Показываю следующие. Это одни из практически новых моделей. То есть, цена у нее полторы тысячи. Есть вот такая красивая бронза с рептилией. Смотрите, рептилия прям блестит вся такая мелкая-мелкая. Она очень красивая, очень металлизированная, приятная на ощупь. Есть вот такая черная, с черной кружевом. И тоже как слегка подлаченный материал. Это мешки. Мешки мягкие, они легко одеваются на Руки на плечо вернее руки формат а4 однозначно сюда войдет на передней стенке карман на молнии на задней стенке карман на молнии так смотрим что внутри так, формат довольно большой так внутри перегородка по тайным кармашкам на молнии, на задней стенке кармашек на молнии и на передний большой отдел. Тоже очень красивый подкладку вот такого вот шелковистого темно-шоколадного оттенка. Ручки на кольцах, что является наиболее прочной ручкой, нежели просто сшитая.